я бы сказала, что это новый этап в выставочном деле нашего Казанского университета, поскольку здесь есть и дополненная реальность, то есть по QR-кодам можно более подробно познакомиться с информацией про экспонаты. Можно увидеть э, те экспонаты, которые скрыты от глаз. Ну, например, здесь представлена гимнастерка одного из воспитанников университета, в нагрудном кармане которой хранится открытка. Мама, в этой гимнастерке я прошел от Вислы до Берлина. Сохрани ее.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 Какое чудо, на то, на какое чудо было радио на то время. Сейчас мы живем в век интернета и не понимаем, что в 1920-30-х годах у людей этого не было. Единственным средством получения информации было именно радио. Посетить выставку про радио в музее Николая Ивановича Лобачевского Казанского федерального университета можно до 27 августа. Жеми Небаева, Илья Андреев, Ленар Довлесьяров, Универньюс.